Процесс номер 12 Было бы здорово, если... Когда следует обращаться к данному процессу? Когда замечаете, что отклонились в сторону негатива, а следовательно излучаете сопротивление и желаете переключиться на положительное? Когда чувствуете себя хорошо, но хотите сфокусироваться на некоторых сторонах своей жизни, чтобы сделать их еще лучше? Когда хотите мягко перевести негативный или потенциально негативный разговор во что-то более позитивное, либо хотите помочь в этом другому человеку. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Было бы здорово, если…» наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между четвертым позитивными ожиданиями верой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 но еще и в дополнение к ней пробуждаете вибрацию отсутствия желаемого, и ничего не сдвигается с места. Очень часто, даже если вы и не произносите вторую часть желания и говорите только «я хочу, чтобы это случилось», невысказанная на словах вибрация, которая продолжает удерживать вас в режиме сопротивления, все равно остается. Но если вы скажете, было бы здорово, если бы это мое желание исполнилось, то это ожидание уже совсем другого рода, которое по природе своей оказывает значительно меньше сопротивления. Подобным образом выраженное желание естественно вызывает и положительный ответ. Таким образом, эта простая, но очень действенная игра сможет значительно повысить уровень вибраций и улучшить точку притяжения поскольку она естественным образом ориентирована на то, чего вы хотите. Процесс «Было бы здорово, если…» поможет вам добиться всего, что только пожелаете. Было бы здорово, если бы мы с друзьями провели время лучше, чем когда бы то ни было. Было бы здорово, если бы дорога была свободной и мы совершили бы приятные путешествия. Было бы здорово, если бы этот день на работе прошел по-настоящему результативно. Когда вы хотите завязать с кем-либо серьезные отношения, можно выразиться так. Было бы здорово, если бы мне удалось найти человека, который любил и уважал бы меня так же сильно, как и я его. Было бы здорово, если бы я встретил свою любовь и мы были бы вместе до конца жизни. Было бы здорово, если бы жил на свете кто-то, кому нужен именно я. Игра «Было бы здорово, если» является такой эффективной, поскольку, высказывая свой запрос, вы четко формулируете желание. Но при этом оно не требует от вас усилий, а, напротив, вызывает приятные чувства. Другими словами, если у вас что-то не получится, то конца света не произойдет. Вибрация при этом гораздо мягче и спокойнее. Например, представьте себе, что вы хотите сбросить лишний вес. Вот соответствующие варианты запросов. «Было бы здорово, если бы мне удалось найти средства, которые бы мне помогло». Было бы здорово, если бы у меня нормализовался обмен веществ, и это бы помогло мне похудеть. Было бы здорово, если бы желание похудеть, которое мучает меня уже так долго, смогло, наконец, исполниться. Было бы здорово, если бы мне удалось познакомиться с человеком, который нашел действенное средство для похудения, и оно бы помогло мне справиться с лишним весом. Было бы здорово, если бы мне удалось вернуть тот вес, который был у меня в молодости. Было бы здорово, если бы я снова начал или начала выглядеть как на этой фотографии. Руководствуясь логикой, вы скажете, да, меня этот вопрос донимает уже много лет. Если бы я знал, как это сделать и мог бы это сделать, то уже давно бы похудел». Подобные мысли противоречат желанию, и вы продолжаете сохранять вибрации, отдаляющие от вас его исполнение. Однако, когда вы играете в «было бы здорово, если», большинство из этих противодействующих вибраций исчезает без следа. «Было бы здорово, если бы мое тело стало таким, как я давно мечтаю». Было бы здорово найти гораздо более легкий способ похудеть, чем те, о которых мне доводилось слышать раньше. Было бы здорово, если бы мне удалось слиться с потоком энергии, и все во мне и вокруг меня пришло бы вибрационное соответствие. Было бы здорово, если бы все клетки моего тела объединились в едином порыве, чтобы создать тело, которое соответствовало бы картине, созданной моим воображением. Было бы здорово, если бы мне удалось почувствовать легкость во всем теле. Было бы здорово, если бы мой организм начал лучше усваивать пищу. Было бы здорово, если бы мне, наконец, понравилось заниматься спортом и вести активный образ жизни». Было бы здорово, если бы мне понравилось правильное и здоровое питание, если бы я стал выбирать низкокалорийные продукты, и благодаря этому весь процесс похудения пошел бы намного быстрее и эффективнее. Было бы здорово, если бы мои вкусы пришли в соответствие с тем, что нужно моему телу, и тогда организм мог бы получать одновременно и то, что ему полезно, и то, что ему нравится». Если вы будете спокойно играть в эту игру, то главным результатом станет ваше постоянное соответствие желанию. Вы, конечно, можете попытаться вообще уйти от этой проблемы и больше не думать о ней. Но сделать это будет очень сложно. Вы никуда не денетесь от самого себя, от своего тела. Вам будет трудно избавиться от привычных мыслей. Итак, поскольку полностью прочистить мозг все равно не удастся, Попытайтесь повернуть свои мысли в более приятную сторону, сформулировав в достаточно мягкой форме «было бы здорово, если…». Еще один момент. Не ждите мгновенного результата. Знайте, всему свое время. Результат придет к вам именно тогда, когда будет нужно. Другими словами, начав процесс, вы уже побуждаете к действию клетки организма. Многие из них вы вскоре попросту уничтожите. Но теперь они объединяются, чтобы послужить вам, и, главное, хотят этого. Клетки не приносят себя в жертву и не устраивают напоследок погребального шествия. Они не оплакивают свою скорбную участь, ах, она собирается убить 25% из нас. То, что происходит потом, похоже на армейскую поверку. Ваши клетки приходят в состояние полной боевой готовности. И благодаря этому все постепенно начинает приходить в норму. Снимаются даже те проблемы, которые вы раньше, как ни старались, решить не могли. Тело само знает, что надо делать, и оно быстро приходит к согласию со всем сущим. Итак, приступая к легкому и приятному процессу «Было бы здорово, если…» оставьте всю работу клеткам организма. Это означает, что отныне контроль над количеством и качеством пищи уже не ваша забота. Не стоит также беспокоиться и о своей спортивной форме. Единственное, что от вас потребуется, это дать задание клеткам своего тела и скомандовать им «Вперед!». Чтобы не было объектом вашего желания, оно найдет свое воплощение «Если вы начнете играть в игру, было бы здорово, если...». Если вы будете искренне верить в успех, все в вашей жизни придет в соответствие и сбудется.